Александр, а На какой машине вы видите? А у меня дизельный Туран, двухлитровый TDI Volkswagen. Угу. И вы его обработали? Супротек? Да, я его обработал Супротеком уже, когда было тысяч за 70, наверное, пробега. Вот. И у меня как-то вот, в общем-то, я не верил, честно говоря, рекламе, пока не услышал на эхо Москвы отзывы Сансаныча Пикуленко, которому я весьма доверяю. После этого я начал обработку, и вот сейчас я очень доволен, сейчас пришел снова за, как бы, за очередной э, партией, потому что э, мягче стал работать дизель, э, снизилось потребление топлива. Затем значит, а снизилось примерно. Э, сейчас скажу, процентов на 10-15, наверное. Вот. И в морозы стал заводиться, в любые морозы легко, с первого тычка. В общем. Раньше иногда приходилось две, а то и три попытки стартером крутить. Сейчас это мгновенно. Вот. Я обработал и коробку, э, автомат, и э, сам двигатель. Поэтому, в общем, очень доволен, рекомендую. Супродек. Отзывы клиентов, владельцев автомобилей.